Мы находимся возле магазина «Почастунок с Волковыска». Давайте заглянем и посмотрим, что нам сегодня предлагают. Мы внутри магазина, находимся возле прилавка копчености. Да. Басы вареные. Тут хорошие продавцы. Всегда улыбаются. Хорошо обслуживают. Лотки, где мясо. Мясо всегда свежее, хорошее. свеже продукция продается. и обрышки, продукция нет В любое время можно зайти купить все для семьи и для гостей все что нужно для дома, все что нужно для стола все тут находится рядом от дома Конфеты продаются, сладости. Мороженое продается. Приправы. Соки продаются. Все есть. Молочная продукция продается. Когда заходишь в магазин, увидишь, как он красиво украшен. Чисто, светло. Посмотришь на сцены, и ты обязательно что-то купишь для своей семьи. Адрес магазина в конце.